Здравствуйте! Несложно догадаться, что если я стою на сцене Беся, значит, речь пойдет о каком-то лавинном оборудовании, и сегодня говорим о новом Tracker S. Обычно буквой S принято, но ну, для русских людей S это какой-то супер или там следующее что-то, да? В данном случае Беся ломает стереотип, выпустили трекеры S вообще тут чтобы понять позиционирование смысл этого трекера надо понять всю линейку виперов а, есть у BCA есть одна проблема да у них есть совсем шлаковый випер трекер 2 и совсем клевый бипер трекер 3 с которым там лично я катаюсь сам и рекомендую его всем как бы сам знакомым по ряду целому ряду причин и вот середины между ними нет потому что собственно там второй трекер он хороший но он такого вида как бы тут ну, достаточно устарелая модель хотя в общем, он работает нормально, еще нормально. но ну, многие люди, как бы, так, ну, типа, это шит как бы, и, и шит и все. Вот. А трекер 3, он, как бы, многим людям обычным катальщиком он, как бы, не особо, может быть, даже и нужен, потому что он, во-первых, дороговат, да, во-вторых, он, как бы, ну, смысл, как бы, зачем, то есть... Опять-таки, лишние проблемы там с перепрошивками, там, ну, многие функции, которые там есть, просто не нужны, да? В итоге, что мы имеем? Мы имеем Tracker S, а, который, собственно, встал в серединку между Tracker 3 и Tracker 2. Это упрощенный Tracker 3, то есть, что нового? Новое, синий цвет и отсутствие USB, и отсутствие возможности прошивки, отсутствие возможности вот, этого вот заниматься вот этим головником, там, обслуживанием свой бибер. То есть, этот бибер просто включили-поехали. В остальном все те же функции, как у третьего трекера. То есть скорость поиска, все те же функционалы, все те же прошивки, все те же антенны, все тоже тоже. Все тоже те же, и немножко изменен режим перехода в повторный режим катания. То есть, когда вы искали-искали, вас накрыло второй лавиной, он немножко там не двигается. Трекер третий быстрее переходит в режим катания, возвращается этот немножко дольше. Опять-таки, кому это надо, кто реально в этой ситуации попадает, Кроме, наверное, каких-то прошаренных бэк там или гидов. В остальном все то же самое. То есть более дешевый, более упрощенный трекер третий. Со всеми функциями. Там, big picture, мультипоиск и прочее. Я думаю, что это хорошее решение. Надо смотреть, насколько он будет дешевле в итоге, чем э, третий. И я думаю, что это может как бы быть хорошо. Все. Пойду за следующими какими-то новинками. Встретимся в катании. Только давайте так, чтобы не пришлось ими пользоваться. Удачи, берегите себя, пока.